Процесс номер шесть. Медитация. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите избавиться от сопротивления? Когда ищете простой способ мгновенного улучшения своих вибраций? Когда хотите поднять общий уровень вибраций? Когда хотите прикоснуться к своей внутренней сущности?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 Это именно те мысли, которые дарят вам гармонию с Источником и находятся в соответствии с желанием. Но некоторые из ваших убеждений наверняка сослужат вам плохую службу. Мысли о собственной неспособности, несостоятельности или недостойности являются тому ярким примером. Если вы понимаете законы Вселенной, и готовы осознанно выбирать свои мысли, то можете со временем избавиться от мешающих вам убеждений, заменяя их на позитивные. Но сейчас мы предлагаем вашему вниманию процесс, который поможет вам сделать это намного быстрее. Мы называем его медитацией. Иногда мы в шутку говорим нашим физическим друзьям, что учим их процессу медитации только потому, что он является для многих людей наиболее действенным способом промывания мозгов. То есть с его помощью вы можете очистить сознание, чтобы затем обрести новые, чистые и позитивные мысли. Когда разум спокоен, вы не думаете и, следовательно, не оказываете сопротивления. А когда в сознании нет противодействия, то вибрация вашей сущности становится высокой, быстрой и чистой. Представьте себе поплавок, качающийся на поверхности воды. Он обозначает чистые, быстрые вибрации, являющиеся естественными для вас. Теперь представьте, что вы силой удерживаете его под водой. Это похоже на противодействие, которое вы оказываете. А теперь представьте, что на мгновение отпустили поплавок, и он тут же всплывает на поверхность воды. Как для поплавка естественно всплывать на поверхность воды, так и для вас посылать высокие и чистые вибрации, свободные от сопротивления. Если вы, подобно поплавку, избавитесь от удерживающей вас под водой силы, то всплывете на поверхность, где и должны находиться. Другими словами, вам не нужно прикладывать массу усилий, чтобы удерживать естественный для вас высокий уровень вибраций, именно по причине его абсолютной естественности. Но вы должны остановить мысли, которые удерживают вас под водой, то есть снижают уровень вибраций. Суть состоит в том, чтобы прекратить концентрироваться на мыслях, которые не позволяют вашему поплавку находиться на поверхности, то есть мешают гармонии с истинным «Я». Если вы не фокусируетесь на нежелательных моментах, противоречащих чистому желанию, то не активизируете вибрацию противодействия и, следовательно, живете в состоянии естественной радости и блага. Решение – это фокусировка вибрации желания. И точка решения возникает, когда желание обретает достаточную силу. Единственное, в чем бы мы хотели видеть вас дисциплинированными, это в практике принятия решения о том, что нет на свете ничего более важного, чем ваше хорошее настроение. Вы должны выбирать мысли, которые будут всячески этому способствовать. Поплавок всегда должен быть на поверхности. Вот единственное, что заслуживает дисциплинированного выполнения. Можно сказать, что процесс медитации — это кратчайший путь к смене убеждений, поскольку при полном отсутствии мыслей у вас нет сопротивления, и ваш поплавок, если можно так выразиться, естественным образом вынырнет на поверхность. Теперь. Начиная процесс медитации, найдите спокойное место, где вам никто и ничто не сможет помешать. Оденьтесь так, чтобы чувствовать себя абсолютно комфортно. Неважно, как вы будете сидеть, на стуле или на полу. Вы даже можете лечь на кровать, если, конечно, уверены, что не заснете. Самое главное, чтобы вашему телу было удобно. Теперь закройте глаза, расслабьтесь и дышите. Медленно вдыхайте воздух, а затем также медленно и спокойно выпускайте его. Ваш комфорт в данном случае является очень важным фактором. Если вы почувствуете, что мысли становятся неопределенными и начинают блуждать, значит настало время потихоньку от них освобождаться. По крайней мере, не поощряйте свое желание думать о чем-либо. Если не получается, снова сфокусируйтесь на дыхании. Вы, люди по природе своей, всегда стремитесь на чем-нибудь сфокусироваться. В связи с этим процесс медитации поначалу будет казаться вам несколько неестественным. Вы станете постоянно ловить себя на том, что вам хочется о чем-нибудь подумать а мозг будет все время возвращаться к тому, на чем фокусировался до медитации. Если что-либо подобное происходит, расслабьтесь, медленно дышите и постарайтесь отпустить мысли. Вам будет легче это сделать, если вы дадите своему сознанию возможность сфокусироваться на каком-либо моменте, который не грозит всецело завладеть вашим вниманием. Можете сосредоточиться, например, на дыхании, мысленно считая вдохи и выдохи. Можно также слушать, как капает вода из крана. Выбирая эти и им подобные слабые мысли, вы не даете возможности развиваться другим, тем, которые оказывают противодействие, и тогда ваша вибрация, совсем как поплавок, естественным образом поднимается. Этот процесс не принадлежит к числу тех, где вы работаете над своим желанием. Наоборот, в нем вы стараетесь успокоить сознание. Делая это, вы снижаете уровень сопротивления, и уровень вибраций поднимается к естественному для них состоянию. Когда вы успокоите сознание, может возникнуть чувство физической отстраненности. К примеру, вы можете не почувствовать особой разницы между пальцами и носом. Иногда ощущается небольшая дрожь или зуд под кожей. Часто, как только вы избавляетесь от противодействия, и воспаряете к своим природным, чистым и высоким вибрациям, вы чувствуете невольные движения каких-либо частей тела. Может быть, вы начнете слегка покачиваться из стороны в сторону, либо вперед и назад, или же медленно вращать головой. Возможно, вы просто начнете зевать. Любое из данных движений или ощущений является показателем того, что вы достигли состояния медитации. Точка притяжения теперь изменилась, и вы вошли в состояние принятия. То, о чем вы просили и что было дано, теперь начинает постепенно вливаться в вашу жизнь. Когда вы выйдете из состояния медитации, то продолжите оставаться в режиме принятия, пока не сфокусируетесь на мысли, которые изменит вашу вибрационную частоту. Но если вы будете практиковаться, то подобная высокочастотная вибрация станет для вас настолько привычной, что вы сможете достигать ее, когда только захотите. С течением времени, если будете медитировать регулярно, вы станете крайне чувствительны к вибрационной частоте в вашем теле. Другими словами, как только вы сфокусируетесь на объекте, снижающем уровень ваших вибраций, то сразу же сможете это распознать. Причем сделайте это на самой ранней стадии, пока снижение не стало слишком заметным. Кроме того, для вас не составит труда сменить одни мысли, оказывающие противодействие, на другие, более позитивные, и укрепить свой вибрационный баланс». Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе медитации. Многие учителя, и мы принадлежим к их числу, учат медитации как чрезвычайно действенному способу поднятия уровня вибраций. Эффективной медитацией можно назвать ту, при которой вы отвлекаетесь от физической реальности, побуждающей к вибрации сопротивления. Поскольку вы отводите свое внимание от объекта, который удерживает вашу вибрацию на низком уровне, то он естественным образом поднимается. Это похоже на уход сознания, только вы в то же время продолжаете бодрствовать. Когда вы спите, сознание тоже уходит, но во сне вы не можете идентифицировать ощущения, которые испытываете, пребывая в состоянии высокочастотных вибраций. Когда вы бодрствуете, но медитируете, то можете осознанно ощущать их. С течением времени вы обретете высокую чувствительность к собственным вибрациям, позволяющую немедленно распознавать объекты внимания, являющиеся причиной того, что вы начинаете оказывать сопротивление источнику энергии. Иногда люди спрашивают, Абрахам, нормально ли, когда у человека, начавшего заниматься медитацией, вдруг все в жизни идет кувырком? И мы говорим, конечно, поскольку теперь на новом уровне высокой чувствительности ваш прежний привычно низкий уровень вибраций будет ощущаться как менее комфортный. Другие способы поднять уровень своих вибраций. Кроме медитации существуют и другие способы повышения уровня вибраций, такие как прослушивание любимой музыки, пробежки по красивой местности, игры с кошкой, прогулки с собакой и тому подобное. На свете существует огромное множество занятий, которые могут доставлять вам радость, избавляя тем самым от внутреннего сопротивления и повышая уровень вибраций. Часто вы достигаете самого высокого уровня состояния в связи с исходной энергией, когда ведете машину. В этом, кстати, кроется причина сравнительно низкого количества дорожно-транспортных происшествий. Их могло бы быть гораздо больше. Ритм дороги, отрешенность от проблем и желание увидеть что-то новое заставляют забыть о тех мыслях, которые смущали и тревожили вас. Ваша основная цель состоит в том, чтобы освободиться от любой мысли, которая вызывает сопротивление. А на ее место должны прийти чистые, позитивные мысли. Если вы не можете полностью успокоить сознание, это не проблема. Главное, чтобы в нем не осталось места для негативных мыслей. Если вы во время процесса медитации станете спокойно размышлять о чем-нибудь приятном, это будет даже полезно. Например… После дня, проведенного семьей, Джерри и Эстер еще много часов вспоминают и обсуждают во всех подробностях то, что было. И в любое время, желая подумать о чем-нибудь приятном, они обращаются мыслями к одному из таких дней. Вспоминают детей, их шалости и милые трогательные словечки. Они снова и снова возвращаются в воспоминаниях к тому, какая была чудесная погода, какая вкусная еда и до чего же было хорошо гулять в лесу. Другими словами, будет совсем несложно найти то, что именно для вас является чистой, позитивной энергией. Если, например, вспоминать о домашних любимцах, то это станет для вас поистине неиссякаемым источником позитивных мыслей. Животные абсолютно естественны, и их любовь к вам безусловна. Просто найдите какую-нибудь мысль, которая доставляла бы вам удовольствие, и практикуйтесь в ней, пока не создадите себе нужное настроение. Тогда позитивные мысли последуют одна за другой. Еще пример. Итак, вам предлагается процесс, который мы, если бы оказались на вашем месте в физическом мире, использовали бы следующим образом. Каждый день по 10 или 15 минут, не больше, мы бы уединялись в каком-нибудь приятном месте, где никто не смог бы нас побеспокоить. Можно сидеть под деревом или в автомобиле, в ванной или в саду. Мы бы сделали все возможное, чтобы ослабить физические ощущения. Другими словами, приглушили бы свет, если бы он оказался слишком ярким, закрыли бы глаза и постарались бы обеспечить тишину во время процесса. Мы бы внимательно следили за своим дыханием, за тем, как воздух входит и выходит из легких. Мы бы сконцентрировались на долгих вдохах и выдохах. Мы бы вдыхали воздух до тех пор, пока нам не показалось бы, что легкие наполнились, а затем сделали бы еще один легкий вдох. И тогда, наполнив легкие, мы бы медленно, спокойно и с наслаждением выпускали воздух. Единственной нашей целью было бы ощущение данного момента, ощущение дыхания, когда нет ничего, кроме спокойных вдохов и выдохов, и никакие заботы и проблемы больше не волнуют. Ни приготовление завтрака, ни прическа, ни мысли о том, что делают другие люди, все это растворилось и исчезло без следа. Нет мысли о том, что было вчера, нет беспокойства о дне завтрашнем. Нет на свете ничего более важного, чем эти медленные вдохи и выдохи. Это состояние принятия, в котором пусть на несколько мгновений вы отпускаете ответственность за происходящее. Прекращаете активно преобразовывать окружающий мир. Именно в такие минуты вы говорите своей исходной энергии, или внутренней сущности, или Богу, или, может быть, вы привыкли называть это как-нибудь иначе. «Я здесь, я открыт, и я принимаю исходную энергию и позволяю ей течь сквозь меня». 15 минут подобных усилий коренным образом изменят вашу жизнь, поскольку вы позволите течь естественной для вас энергии. Вам станет лучше во время этого процесса, и вы ощутите в себе еще больше силы и энергии, когда выйдете из него. Могут ли за 15 минут произойти столь серьезные изменения? Вы сразу же почувствуете пользу от данного процесса, у вас начнет появляться то, чего вы желали. Но почему же так происходит? Вы можете спросить. В конце концов, Абрахам, я ведь не сидел и ничего не планировал. Я не ставил перед собой никаких конкретных целей. Я не пытался четко и ясно определить, чего я хочу». Я не говорил Вселенной о своих желаниях. Почему же тогда всего-навсего 15 минут простого расслабления могут привести в движение столь могущественные силы? Это происходит только потому, что вы просили всегда, а во время процесса медитации прекратили оказывать сопротивление, которое мешало вам получить желаемое. Занимаясь медитацией, вы открываетесь и впускаете желаемое в свою жизнь. Вы не можете быть частью физического мира и при этом не испытывать бесчисленного количества желаний. И когда одно из таких желаний возникает внутри вас, Вселенная немедленно на него отвечает. И теперь, благодаря 15 минутам всего-навсего, в течение которых вы гладите любимую собаку или кошку, упражняетесь в глубоком дыхании, слушаете шум водопада или расслабляющую музыку, либо ощущаете силу благодарности, вы входите в режим принятия и укрепляете вибрацию, которая не позволяет вам оказывать сопротивление собственным желаниям. Абрахам. Я целых 50 лет ощущал в себе и вокруг себя негативные эмоции. Разве для того, чтобы их изменить, мне не понадобится еще 50 лет? Нет. 15 минут вполне достаточно. За 15 минут я смогу изменить то состояние закрытости, к которому привык за долгие годы? За 15 минут вы сможете открыться благу. От вас не потребуется ничего изменять или переделывать. Хорошо, но что, если я развил в себе достаточно сильную привычку к негативным эмоциям? Разве и в этом случае 15 минут могут повлиять на мою точку притяжения? Возможно, что и не могут. Но в следующий раз, когда вы станете мыслить негативно, то уже будете знать об истинном значении происходящего. Эмоциональная руководящая система начнет действовать, и вы поймете, возможно, впервые в жизни, каковы ваши действия по отношению к нефизической энергии. Это очень важно, поскольку все происходящее с вами, как, впрочем, и с каждым из ваших знакомых, возникает только благодаря энергии, которую вы либо принимаете, либо не принимаете. Все зависит от вашей связи с энергией. Любой человек из тех, кого вы знаете, переживает любое событие в жизни только потому, что фокусируется на желаниях, которые естественным образом возникают в нем, а также в зависимости от того, в каком состоянии принятия или сопротивления он находится в каждую конкретную минуту. ЧЕГО Я МОГУ ДОСТИЧЬ ЗА 30 ДНЕЙ Известно ли вам, что даже заболев всеми известными на сегодняшний день смертельными болезнями, а заодно и теми, о которых еще никто не слышал, вы на завтра смогли бы снова стать здоровыми, если бы только научились позволять исходной энергии течь беспрепятственно? Мы не призываем вас к подобным квантовым скачкам, это было бы не слишком удобно, но мы действительно хотим научить вас любви к себе. Мы хотим, чтобы вы каждый день говорили себе, «Нет ничего более важного, чем мое хорошее настроение». И сегодня я найду способ сделать его именно таким. Я начну день с медитации и приведу себя в состояние принятия исходной энергии. В течение всего дня я буду искать любую возможность почувствовать благодарность – Таким образом, я стану постоянно возвращать себя к соединению с исходной энергией. Если мне представится случай кого-то похвалить, то я обязательно им воспользуюсь. Если же мне захочется подвергнуть кого-то критике, то я закрою рот и попробую помедитировать. Если же почувствую, что настроение испортилось, то произнесу «кис-кис-кис», приласкаю свою кошку, и мне сразу же станет легче». За 30 дней, даже не прилагая особых усилий, вы сможете превратиться из самого супротивного человека на планете в одного из тех, в ком сопротивление присутствует в наименьшей степени. Родные и знакомые будут просто поражены тем, как изменились вы сами и вся ваша жизнь. Мы как будто смотрим на вас со стороны. И картину, которая открывается нашим глазам, можно описать следующим образом. Вы стоите перед дверью, а за ней выстроились в ряд все желания, исполнение которых вы ждете от жизни. А они только и ждут, когда же вы наконец откроете дверь. Они находятся здесь с того самого момента, как вы впервые попросили. Тут и ваша самая глубокая и чистая любовь, и отменное здоровье. И прекрасное совершенное тело. Вас дожидаются любимые работы и деньги, которые вы хотели бы иметь. Словом, все то, о чем вы могли только мечтать. Вещи и события, большие и маленькие. Те, которые являются для вас значимыми и важными. И те, которых вы даже не заметите. Все, о чем вы когда-либо думали или мечтали, теперь стоит в ожидании за дверью. В тот момент, когда вы наконец откроете дверь, все скопившееся там изобилие немедленно захочет оказаться у вас. Что ж, тогда настанет время провести семинар под названием «Что делать со всем, что вы создали?».